Всем привет! С вами Олег Алав Губин. Сейчас мы рассмотрим стопы, да, банально терапия стоп. Значит, сам сустав взяли и расшатали. Здесь забольно берем, где запятку. Расшатали внутрь, наружу, взяли за сам сустав, расшатали его туда-сюда. Взяли за пятку. И здесь вот расшатали. Здесь расшатали. Здесь расшатали. Буквально три места с состоянием через два пальца друг от друга. Потому что там идет очень много мелких косточек, вот там ладьевидная, плюсневые кости, да, кубовидная, вот примерно получается здесь снаружи 2 два сустава, а изнутри три получается, раз, два, три. Поставили так плотно, зажали как бутербродом, да, и с размахом локтями вернули внутрь. То есть если толкаем здесь, то три раза, да? Два и три. И в обратную сторону. Раз. Получается, я вот этой костью толкаю. И два. Захватили его за, за сам сустав и попруженили его. Вот он как вот бы так от, оттуда от, приподнимается. Видите, да? пружинили вот так покрутили в разные стороны восьмерочки там всякие такие да и теперь как бы поднимаем э, за пятку а тут за стопу опускаем как будто бы э, калошу одеваем раз вдоль ноги это мы э, это мы вставляем э, таранную кость которая прям под пятка находится в данный момент раз, раз, раз в трех положениях так вот, изначально везде прямой угол. Расслабь, расслабь. Где-то написано. Так, на себя, пятку и от себя. И теперь саму стопу. Держим за слот стопы верхней. За плюснем кости получается. За плюснем кости. За бедро. Упорную ножку в локоть да, и к предположим плечу толкаем. Вот туда. Там выщелкиваются сразу все суставы бывают. Так, теперь переворачивайся на спину. Спереди. Посмотрим, что можно сделать. Спереди. Плотно захват за сустав вот такой вот, да? А с этой стороны пальчиками толкаем, получается. Вот. Такой, как урок, получается, как курок. Можно упереться в противоположную в пятку и на себя. Вдоль стола получается движение такое. Вот, вышло. Это вот таранная косточка выскакивает, да? Ставится на место. Теперь пятку вдергиваем. Под 40 градусов поставим и вот в голень. Пятку ставим влево-вправо. Значит, захватили за голень и по диагонали вот держим, фиксируем. А тут за пятку в эту сторону и в эту сторону. Теперь перенесли руку за пятку и также фиксируем. И стопу относительно пятки в эту сторону и в эту сторону. Теперь саму стопу. Вот так относительно пятки поставили, наклонно немножко наклонно И вовнутрь. Вот так кстати, увеличивается. Уменьшается, вернее, сколько увеличивается свод <мес> в эту сторону. И наружу, то есть пятку и стопу в разные стороны. Прикольно. <мес> <мес> <мес> ну вот. Это то, что мы делаем со стопами. Все равно не дашь, я понял. <мес> вот. А вы зря смотрите видео. По видео многие нюансы утекают. Вам лучше быть здесь, чтобы я вам поставил руки. С вами был Олег Гудвин.